Всем привет, дорогие друзья, на моем канале. Кто зашел посмотреть, как решаются споры на AliExpress, Что нужно делать и чего не надо делать. На что обратить внимание. Короче, то, что нам поможет восстановить свои права. Итак, опишу свою проблему. Вот у меня на AliExpress тут множество заказов. И с одним из них приключился у меня как раз-таки спор. Видите, вот здесь написано ведется спор. И сейчас спор находится в стадии возврата средств. Что произошло? Ну произошло следующее. Довольно-таки частая проблема на Алиэкспресс. Вот очень такая красивая симпатичная шубка, которая выглядит шикарно на фотографии, я решила побаловать себя таким подарком на зиму. Вот. Обратите внимание особое на воротник. Воротник здесь такой шикарный, толстенький. Вот. Я не думаю, что модель имеет очень миниатюрный характер, и какой бы воротник сюда не одели, он будет казаться больше ее лица. Нет, хороший нормальный воротник. Вот. Посмотрите, как он сзади сидит все прекрасно здесь он тоже не маленький как видно ну вот что пришло мне от чего разгорелся в общем-то весь сырбор? а сырбор разгорелся от того что мне пришло совсем не то что я ожидала ну во первых конечно мне не понравился цвет я вам покажу сейчас видео моей претензии. Может быть, здесь плохо слышно. Ну, факт то, что мех плохого качества. Да, и видите, что происходит вот здесь с подкладом. Это что-то. Такой пузырь торчит, наплывает. И как бы вы ни старались прикрыть это мехом, ничего не получается. Ну и вот смотрите, в чем причина. Ого! Оказывается ширина мездры, то есть самой шкурки, откуда растет мех. Вот я беру сантиметр, прикладываю получается всего лишь толщина 2 сантиметра вот этой полоски меха естественно он не может закрыть да еще плохого качества он не может закрыть сзади зачем делали такой воздушный подклад ну чтобы ввести в заблуждение что она хотя бы такой вот 6 сантиметровой толщины но здесь нет этого то есть носить это невозможно то есть мы убедились что товар нас не устраивает там конечно были и еще претензии к самому меху из которого пошита курточка некачественно где-то клочья торчат ну в общем это изделие меня разочаровало, и я решила каким-то образом вернуть хотя бы часть средств но поначалу у меня был такой замысел вернуть тысячи две рублей купить на них шикарный воротник енотовый на том же алиэкспрессе но более широкий и который бы скрасил это изделие хотя бы тем что вот имеется такой мех. Вот и я написала об этом продавцу вот на что он мне ответил, что он готов вернуть мне компенсировать за мех 8 долларов, всего лишь 8 долларов. Ну, конечно, меня этот ответ не устроил, потому что что такое 8 долларов? Ну, грубо, восемь 48, восемьдесят рублей. На эти деньги вы воротник енота не купите, даже на Алиэкспресс. Тогда я написала ему, что моя претензия оценивается больше 30 долларов. Вот, На что он мне ответил, ну хорошо, 15 долларов устроит. Ну, тогда, конечно, я и вовсе была шокирована. Думаю, да, здесь торг идет в точности, как у нас на базаре с китайцами мы торгуемся. Вот, ну и то он мне пишет, э, я и так очень много теряю. Но мне какая разница, сколько вы теряете, господа продавцы? Мне важно, чтобы у меня был качественный товар хотя бы, который соответствует картинке. Вот, и я ему написала, что э, в это время вмешивается Алиэкспресс в спор, и они делают предложение. Здесь видите, служба AliExpress добавила решение. Можно только вернуть средства, что составит 1223 рубля. И возврат товара. Я возвращаю товар, мне возвращают деньги в полной мере. Я посмотрела, сколько это будет стоить, если отправлять мне товар почтой. Вот. И... Это оказалось, конечно, для меня маловыгодно, потому что стоимость отправки этого товара составила бы порядка 1500-2000 рублей. Но что делать? Либо мне возвращают 1223 рубля, как оценил Алиэкспресс, скорее всего, они подумали, что можно за эту сумму купить воротник. Вот, либо я возвращаю сумму полностью, но э, теряю на пересылке около 2000 рублей. И все-таки я решила принять э, вот, второе предложение Алиэкспресс, которое предлагает мне вернуть товар, а они мне полностью вернуть деньги. Вот, я об этом пишу продавцу. Продавец со мной соглашается. Вот Что делается дальше? Дальше нужно посылку упаковать и отправить ее, что я сегодня и сделала. Ну, вот мой чек. Значит, это вот у нас трековый номер, по которому продавец будет отслеживать возврат товара вот за этот трековый номер приходится делать товар заказным посылку заказной и она отправляется у нас авиа а это естественно увеличивает стоимость перевозки вот и все получилось мне обошлось 1858 рублей но друзья мои я посчитала все-таки я верну 3704 рубля конечно обидно терять свои деньги на этом но никуда не денешься и негативный опыт оказывается за него тоже порой следует платить после того как я сегодня отправила все оплатила мне нужно сделать выводы ну первый вывод это когда вы покупаете какую-то вещь на алиэкспресс конечно читайте отзывы от этой вещи вот например отзывы 5 звезд 29 4 звезды 13 есть один негативный отзыв ну и 3 звезды 8 вот люди пишут для такой цены очень даже неплохая шутка ну не знаю очень хорошая шуба, погуляла в шубе, супер. Мех плохой, неровный, куски торчат. На размер 46-40 взяла 3XL, велика. Крючки идут по краю, да, кстати, крючки идут по краю, запаха нет. Пришлось перешивать петли. Мех на воротнике узкий, на картинке лучше. Да, вот пишет девушка Та же самая проблема Что на картинке мех гораздо лучше Вот она сидит в этой шутке, Стоит в этой шутке. И она написала правду Все как есть Что мех узкий И крючки приходится Да, перешивать Вот Здесь вот тоже негативный Очень узкий воротник Кроме того, отстает от горловины, да, как у меня. И получается дырки между воротникой и горловиной. Ну вот, друзья, достаточно было даже двух вот этих отзывов, чтобы уже задуматься, стоит ли эту вещь покупать. И скорее всего, ну, здесь просто сыграла, я не знаю, вот эта магия воображения, когда ты рисуешь себе желаемое, и пытаешься выдать реальность, вернее, воображаемая за реальность. Увы, это далеко не так. Что я хочу еще сказать по спору. Вот, по спору, пишите, пожалуйста, все очень корректно. Даже если продавец горячится, китайцы народ такой горячий. Вот, вы оставайтесь всегда корректными. Ну, тут я кое-где допускаю себе обороты очень вежливые. Ну, наверное, этого не надо. Чем проще будете писать, тем, наверное, быстрее вас будут понимать. Вот. И даже можете писать на русском языке, потому что читатель всегда может перевести в соответствующих системах. Вот. Я сначала писала на английском, но потом решила, что можно не заморачиваться. Все равно меня, мои обороты очень сильно тут не понимают. Вот меня переспрашивают, вы хотите вернуть вещи обратно? Ну да, я поняла, что надо писать проще. Вот, хочу вернуть обратно. Все, больше не надо. Итак, будьте корректны, будьте вежливы для того, чтобы Алиэкспресс который вмешается в споры, прочитает вашу переписку, принял бы именно вашу сторону и не подумал бы про вас плохо, что вы какой-то человек, который хочет нажиться. То есть получить шубку и еще в придачу там какую-то денежку на возврат. Да, не забывайте, пожалуйста, когда вы описываете неприятности которые с этой вещью получили снимайте это на камеру мне это очень помогло здесь две фотографии которые демонстрируют сантиметр узость меха и проблему которая в связи с этим вылезла и видео все это достаточно информативно я не оставила упаковку посылки в которой она пришла Думала, что, ну, может быть, я продам. Но когда я внимательно разглядела и поняла всю глубину проблемы этой шубы, я решила, что нет, я не буду никому такой товар втюхивать. Лучше я верну его обратно, потеряю 2000, но сохраню свое доброе имя. Так что вот, жду возврата в сумме 5649 рублей 25 копеек мой положительный баланс составит 3704 рубля ну все равно это пусть и не полная сумма что-то я потеряла но все-таки я эти деньги вернула да когда вы будете затевать спор Учтите, пожалуйста, что возвращать посылку из России очень получается дорого. Иногда это может стоить даже больше, чем сам товар. Поэтому, если Алиэкспресс предлагает вам, вот как в данном случае, только возврат средств в сумме 1223 рубля, ну, может быть, вы могли бы с этим и согласиться. Вот. То есть я не уверена, что мое решение самое идеальное в данном случае. Ну, товар стоит недешево. Я так смотрю по нашим условиям провинциального города. Так что решайте, как вам поступить если отсылать дорого то может быть просто вы только возврат средств он будет меньше но все равно вы что-то вернете вот что-то вернете ну вот дорогие друзья может быть это все что я хотела вам сказать про возврат средств Рада быть с вами. И если что-то у меня не получается, то в следующий раз все будет гораздо лучше. Желаю вам успеха. Не бойтесь ничего. Вступайте в спор. Алиэкспресс пишут, что они зачастую на стороне покупателя. Так что я тоже в это верю. Через 29 дней... Даже если продавец не получит посылку или не подтвердит ее получение, Алиэкспресс должен вернуть мне деньги. Если продавец подтвердит, что он получил эту посылку раньше, например, через 15 дней, то я свои деньги получу раньше. То есть, если вы в хороших отношениях расстаетесь с продавцом, то... Может, он не будет вредничать и подтвердит, что он получил посылку раньше. И вы раньше получите свои деньги, чем вам не придется ждать целый месяц. Ну вот и все. Всего доброго вам. С вами была Диана, как всегда. И ждем дальше интересных видео про жизнь на Алиэкспрессе. Всем пока!